И, и каждая эра делится на три периода. У нас есть восьмой период с 2004 по 2023 год, и у нас есть девятый период с 2024 по 43. Мы о девятом периоде сегодня будем говорить. Это по одной системе. Есть еще одна система, и в ней восьмой период закончился и начался в 2000. В семнадцатом году уже девятый период. То есть у нас получается разрыв. У нас по одной системе девятый период уже начался, по второй системе девятого периода еще нет. И вот когда происходит вот этот вот разрыв, тогда начинается кризис, что мы собственно сейчас и наблюдаем. То есть к 2044 году более-менее все успокоится. Я не говорю о том, что все станет идеально прям в экономике, но ситуация выправится. Уже будут по более понятные действия, которые по происходят в политике и в экономике. Я специально нарисовала тот домик, чтобы не забыть вам рассказать одну интересную информацию. У нас есть в каждой эре периоды, которые подходят для проживания, и те, которые не подходят. Если ваш дом построен с 2004 года по 2023 будет построен год, да, ну, допустим, вы в этом году или в следующем году покупаете дом. Это хорошо, это удачный период, и в таких домах жить хорошо. Это одна ступенька удачи, потому что есть еще ступенька удачи, это ваша карта, базы, либо цемень. Есть еще одна ступенька, это то, насколько хороший ландшафт вокруг вас. И еще одна ступенька – это то, насколько у вас хороший фэншуй. Грубо говоря, если вы приобрели дом в восьмом периоде, но у вас там на входной двери, допустим, летящие звезды 2.5, то, конечно, это не, уже не будет говорить об удаче. Но хотя бы одна ступенька у вас есть плюсом. Все остальные дома, которые у вас постройки до 2004 года, они не ок. То есть, если вы в будущем собираетесь покупать дома, то покупайте хотя бы или дом, или квартиру. Это к квартире тоже относится. Просто узнайте, какой постройки будет дом. Там, где вы покупаете квартиру. Если в восьмом периоде, отлично. Все, что построено раньше, это уже неудачные дома. И я советую в таких домах настраивать как минимум фуншуй, либо если есть возможность, то тогда переезжать. Следующее у нас девятый период с 2024 года по 2044 год. Если вы в этом периоде покупаете, то есть вы в 2024 году купили дом или квартиру, то до 2044 года это классно, потому что получается, что вы купили дом или квартиру в свое время, то есть вы совпадаете с девятым периодом. Это плюсик к вашей удаче. Но здесь есть некоторые нюансы. Допустим, вы хотите оставить своим детям дом либо квартиру. После девятого периода у нас начинается первый период. И вот первый период с 44 -го года и все последующие периоды Лучше оставлять ну, там, в наследство, либо дарить только дома и квартиры восьмого периода. Потому что в первом периоде девятый будет уже не очень хороший. И лучше в этом случае тогда продать дом, либо квартиру и купить своим детям уже первого периода. Либо покупайте тогда восьмого периода. Это связано с особыми звездами. У нас есть звезды, которые всегда хорошие, а есть звезды, которые не всегда хорошие. И вот девятая звезда, она не всегда хорошая. Она хорошая только в свое время. Кто захочет, вы мне потом в личку напишите, и я вам предоставлю эту презентацию, чтобы у вас это все осталось на будущее. Либо попытайтесь скачать ее сейчас. Я специально поставила там галочку, что ее можно будет скачать. Девятый период. Это у нас три Ли. У нас наверху Янская линия, посередине Инская и внизу Янская линия. Это Юг. Кто знает цемень, да, вы знаете, что у нас 3 грамма ли расположена на юге. То есть вот в этом квадратике. И, соответственно, это все, что связано с огнем. То есть, получается, у нас сейчас 3 грамма гень до 2024 года. И это период, который относится к молодым людям. И вы видели, как многие ребята стартанули там 20-25 лет, они уже супер, всякие, супер миллионеры, они очень известные, там всякие Милохины и так далее. Но триграмма ли. Это уже женская программа. То есть у нас женщины теперь смогут дать фору любому человеку. Женщины именно стартуют с 2024 года. Ну, мы даже видим, что они начали стартовать, особенно активно там развиваются такие направления, как феминизм, да, уже с 2017 года, потому что я говорю по, одном, по одной системе, уже девятый период к нам пришел, но он четко строится в 2024 году. Это женская триграмма, которая дает привязанность, яркость, привлекательность, ну, все, что в принципе относится к женщинам. Но так как это огненная триграмма, то это еще и оружие, и засуха. Поэтому у нас могут ждать определенного рода проблемы с питанием, да, то есть могут гореть поля. Может быть проблема там, с водными объектами, которые, то есть проблемы с водой, с недостатком. Ну, в России вряд ли с этим будут проблемы, но в таких странах, там, как допустим какая-нибудь Африка, там все это может еще сильнее ухудшаться. Чтобы вам было легче запомнить, я всегда на своих лекциях тоже так рассказываю образно. Огонь, он расширяется. Да? То есть, если мы что-то зажжем, почему говорят детям спички, не игрушки, потому что он начинает везде расширяться и захватывает просто огромные площади. Поэтому у нас и здесь будет точно так же это расширение сфер влияния. Это масштабирование. Огонь также дает ясность, то есть слетает шелуха с людей, и мы видим правду, мы видим, мы начинаем понимать настоящий смысл вещей. Почему я раньше говорила, да, что нас ждет много правды? Мы уже сейчас видим, как многие вещи выползают наверх. Огненная стихия требует постоянного внимания и концентрации. И постоянного контроля. Опять-таки, чтобы мы могли контролировать то, насколько далеко распространяется у нас огненная стихия. Поэтому, начиная с 24 года, то есть постоянно, к сожалению, придется нам все держать под контролем. Это также активность. Это слава. Мы еще чуть подальше поговорим о том, что это обозначает. Излишки этой энергии приводят к перевозбуждению и к агрессии. К ошибкам, к раздражительности. Что нужно огню? Давайте посмотрим, что нам понадобится в 2024 году. Сейчас, секундочку, отвлекусь. У нас почему-то не все могут присоединиться к чату. Так. Ну, надеюсь, разберутся. Отписалась. Так, для огня мы вспоминаем кругу син. Кто знаком с БАЦ, вам будет легко, кто не знаком, просто меня послушайте. У нас есть огонь. Ну, у кого как, кто-то через приложение, некоторые даже и через приложение не могут зайти почему-то. У нас есть огонь. Это та стихия, которая у нас будет основная. И у нас есть ресурсы, которые порождают и подпитывают этот огонь. То есть, фактически дрова, дерево. То есть, уже сейчас желательно создавать эти ресурсы. Давайте вспомним, что такое ресурс по божествам. Кто меня занимался на Бадзе, помнит. да, То есть, это прямая, либо косая печати. Что это такое? Это... Обучение. То есть для того, чтобы вы хорошо встроились в девятый период, нужно учиться. Для того, чтобы вы постоянно были встроены в девятом периоде, то есть начинаем учиться сейчас и заканчиваем в 2044 году. Что еще это такое? Это банковский счет. Ну, у нас некоторые боятся в банке класть, но все равно тогда создавайте какую-то свою финансовую подушку, там, не знаю, ну будете хранить деньги дома. Но у вас обязательно должен быть либо счет, либо покупка недвижимости. Покупка недвижимости – это тоже ресурс, который будет поддерживать в девятом периоде. И плюс еще – это тело, да, то есть тело человека, мужчины, женщины, неважно. То есть очень важно заниматься здоровьем. Проверяйтесь, занимайтесь физкультурой, следите за питанием. Это, если этого не будет, то в девятый период нормально встроиться не получится. Фактически дрова уже нужно готовить сейчас. Ресурсы нужно готовить сейчас, потому что огонь постоянно горит. И в топку эти дрова... Нужно будет постоянно вкидывать. Потому как недостаток ресурсов, если вы не будете просто этим заниматься всем, да, если не будет вот этих ресурсов, это приведет к, не, к недостатку стихии огня в том числе. То есть уныние, пессимизм. Апатия, депрессия, плохое настроение, ничего не могу делать. Насчет делать мы еще поговорим. Опять-таки вспоминаем крокусин. Сейчас, секундочку, я тут чуть-чуть сотру. У нас есть ресурсы, у нас есть период огня и нам... Нужны действия. Действия порождаем мы. Каждый человек порождает какие-то действия. Так вот, если у вас нет ресурсов, они не порождают, они не встраиваются в период, соответственно, вы не можете действовать. Не можете действовать, вспоминаем, у нас действия порождают деньги. Не можете действовать, не будет денег. То есть оно все очень сильно завязано. Нет ресурсов. Нет сил на эти действия. Также, смотрите, это идет речь о духовности. Почему? Потому что у нас инская энергия, она зажата между янской. Янская энергия – это погода, погоня за успехом, за успешным успехом. И когда она вот как в тисках вот так зажата, человеку захочется чуть-чуть, притормаживать периодически, и нужны будут паузы для духовного роста. Почему еще стартанут сферы коучинга? Опять-таки мы уже это наблюдаем, вы уже видите, как у много людей появилось, те, кто этим занимается, и будет очень широко внедряться психология. Вообще, если вы хотите более-менее успешную судьбу, просто следите за тем, что я делаю, да, то есть куда я поехала, что я сделала, в каком направлении я учусь, просто можете за мной следовать, и не всем, конечно, этот способ подойдет, потому что ну, не все могут быть коучами в силу каких-то своих, в силу своей индивидуальности карты. Почему я вот пошла учиться на коуча, почему я учусь на психолога, потому что я уже знаю, что от нас потребует девятый период. Мы тоже еще немножечко в конце вернемся к этому нюансу. Это очень серьезный период переосмысления того, что было. И того что вы хотите эта триграмма позволяет подняться наша триграмма ли позволяет подняться простым людям то есть самых самых низов поэтому с 2022 по 2027 год очень важный период когда нужно действовать с 27-го, несмотря на то, что это еще 9-й период, но уже действовать будет поздно. Причем обратите внимание, не с 24-го, а с 22-го. То есть уже вчера надо начинать правильно действовать, встраиваться в 9-й период и делать то, что он от нас потребует. Ориентация на женские профессии. Я не очень люблю гендерное разделение на мужское и женское. Я это просто говорю для более лучшего, для привычного нам понимания. Да? У нас привычное понимание, что, к примеру, маникюр делают девушки, а в шахтах работают мужчины. Но, если вы заметили, последние пару лет очень много появилось мужчин, которые уходят в сферу маникюра. То есть они подсознательно чувствуют эти все перемены, что у нас стартует век, у нас стартует эпоха женщины. Конечно, у нас за счет огня здесь еще есть сфера агрессии, это военные действия, но тем не менее женщины у нас будут наконец-таки блистать. У нас, считайте, приходит век матриархата. Что важно? Пора забыть о страхе, гневе и зависти. Дело в том, что страх – это вода. Я говорила, что в этом году будет много фобий. Да? У нас этот год – это год Рен, Янской воды. Это сумасшедшая энергия, которая все сметает на своем пути. Мы это заметили, судя по сахару, как все было сметено. Да? То есть это рен, это страх, когда много воды, это страх, это опасение. Гнев и злость, это у нас дерево. По бадзе это относится к дереву. И получается так, что если вы чего-то боитесь, вода у нас вступает в конфликт с девятым периодом, потому что девятый период – это огонь, и получается противостояние. Это нехорошо. Если очень много дерева, прям перебор злого такого, гневливого дерева, то человек бросает это дерево в топку огня, и он сам себя сожжет. То есть об эффективном проживании этих 20 лет речи нет. Второе. Перестать все катастрофизировать. Опять-таки, когда мы катастрофизируем, это относится к воде. Все, конец света, сахара нет, цены подняли, ужас, ужас. Женская гигиена там тоже поисчезала, как будем жить дальше? Если вы на этой козе катастроф въезжаете в девятый период, об успешности можете забыть. Причем я не говорю это об успешном успехе, что там нужно гнаться за какими-то миллионами. Я говорю об успехе лично для вас, лично для каждого человека. У каждого человека свое понимание успеха. У меня сейчас понимание успеха, например, это вот я жду, когда будет тепло, буду сажать а, там семена. Да? Для кого-то это купить ламборджини. Для других людей это воспитать детей. То есть у каждого понятие свое. Дело в том, что в психологии очень хорошо известное явление. Это даже это не я придумала, вы можете почитать об этом. Я его называю забрала у лошади». Когда человек что-то катастрофизирует, это доказано, он видит только один путь. Он не видит никаких ответвлений, он не видит никаких возможностей, этого ничего человек не видит. У него как забрала лошади, он видит только один фокус на пути, на одном, причем это зачастую самый негативный путь, потому что человек уже находится вот в состоянии катастрофы. То есть это еще вредно не только с точки зрения базы, это еще вредно вообще не только с точки зрения метафизики, но это вредно с точки зрения психологии. То есть даже если вы не особо во все это верите, да, просто верьте тогда в психологию. Следующее. Не стоит передвигать фокус на плохое, потому что огонь разожжется еще больше. Ну, это частично относится сюда же к психологии, когда мы видим только плохое, мы будем и дальше замечать только плохое, и наш мозг будет постоянно подкидывать нам ситуации, которые акцентируют только на плохом. Поэтому не стоит здесь загоняться по этому поводу. Мы все переживаем, мы все люди, мы все человеки, то есть когда-то мы можем расстроиться, но не стоит на этом циклиться. Следующее, профориентация. Что вообще стартанет у нас в 2024 году? Все, что связано с развлечениями, шоу. Если ваш ребенок вдруг захотел пойти в актрисы, в актеры, не стоит отговаривать, потому что это тоже будет актуально в девятом периоде. Энергетика, но не только как нефть. А энергетика еще и как электричество. То есть, опять-таки, если там ребенок захотел пойти учиться на электрика, не стоит его отговаривать и говорить, что там он, а, ну, что ты там, зарплата маленькая, все такое прочее. Психология. Но психология будет особенная. Вот психоанализ не очень. Потому что психоанализ это долго и там годами разбирают проблемы. Люди будут хотеть быстрого счастья. Почему коучинг подходит очень хорошо? Потому что а, коучинг – это с позиции сейчас и в позицию будущего. То есть коучи, они обычно в прошлое не лезут. В прошлое лезут психологи. Они уже отсюда копают, то есть они идут на сейчас и потом на будущее. Коучи сразу на будущее. Опять-таки, почему хорошо стартанет эта система, но есть и психологи, у меня, к примеру, подруга есть, которая тоже, она спокойно работает от сейчас в будущее, то есть, если вы не готовы лезть в прошлое, никто вас, естественно, не будет заставлять, поэтому психология тоже отлично стартанет. Информация, информации все захотят быстрее, больше, IT-сфера тоже сюда же, Еда. Почему? Потому что еда – это топка организма, да, это то, что у нас, нам придает огонь, нам придает энергию. Какие-то кафешки, рестораны, то есть все это тоже будет отлично работать. Буквально вчера я разговаривала со своей клиенткой, и она занялась тортиками. То есть человек как-то подсознательно почувствовал, что вот входить в девятый период неплохо можно делать тортики, почему бы и нет. А тем более из этих тортиков можно сделать и шоу, да, то есть там как-то красиво их оформлять, красивое видео снимать. Не вопрос, а очень вообще отличная идея. Все, что касается скоростей, причем это скорости не просто я имею в виду дороги, но это и скорость обработки информации части будет э, искусственный интеллект. Он будет развиваться больше и больше. Автоматизация. Вот здесь небольшая засада, потому что производственные процессы, магазины, они будут переходить на робототехнику. Кассы будут о, обычные. То есть вы заходите в магазин, там не будет никаких продавцов, там будут какие-то онлайн-кассы, там камеры, еще что-то такое. То есть люди, конечно, будут терять работу, если они не научатся встраиваться в девятый период. То есть, если они будут сидеть там, где сидят, не будут развиваться, не будут учиться, они будут оставаться в конце очереди. Для тех, кто работает с клиентами, это всякие там автоворонки, сайты, интернеты. Несмотря на то, что у нас там закрываются всякие разные соцсети, Значит, будут стартовать другие соцсети. И панику здесь многие наводят. Это совершенно не, бессмысленно. Интернет будет развиваться. И все, что с этим связано, тоже будет развиваться. Все, что касается военной сферы. Тоже в части будет медицина. Но медицина это больше касается сердечно-сосудистой системы и офтальмология. Потому что у нас на юге три ли, она отвечает за глаза. Сфера услуг, консультации тоже отлично. В девятом периоде Райтер уже сейчас развивается. Эта система метафизика, так как в общем-то это энергия Земли. Ну, Фуншуй больше к земле относится, конкретно да, к стихии земля, но вообще вся эзотерика она относится к элементу огня, в том числе метафизика, астрология, там, нумерология и так далее. То есть все это будет отлично развиваться в девятом периоде. Опять-таки, я не говорю, что вам нужно обязательно переучиваться, вы там работали кем-то одним, и сейчас думаете, о, все, надо пойти на медика учиться. Понятное дело, мы не будем тратить там семь, восемь, девять лет для того, чтобы учиться на медика. Мы просто думаем, а как мы своей сферы можем сделать шоу? А как мы можем сделать так, что у человека создавался элемент развлечения? Да? Если мы это не можем, то значит нанимаем кого-то, кто нам это сделает. То есть старайтесь каким-то образом подстраиваться под период. Небольшая минутка рекламы. У меня 10 марта начинается практикум. Это денежные точки в доме. Причем вам не понадобится компас. Некоторые пугаются компаса, Эта система, еще древнее система фуншуй. Я не буду ее все объяснять, потому что это сложно, Это там часов 200 надо ее объяснять. Я сейчас даже не буду называть, как она называется. Это опять-таки китайские всякие названия. То есть я расскажу, где в доме вашем у некоторых там будет одна точка, две, там три точки у кого-то. И как ее включить. Причем для того, чтобы ее включить у 70% людей Скажем так, эти штуковины уже находятся в доме, просто их нужно будет поставить в правильное место. Стоимость 2000 рублей. И еще будет, но попозже, скорее всего, ближе к концу. Апреля у нас курс, мы поговорим вообще, что такое пустота, потому что о ней очень много страхов всяких разных ходит и непоняток. Вот когда вот такие серые квадратики, вы когда открываете свою карту рождения базы, вы видите серые квадратики, это пустота. Действительно, это не очень хорошо, когда в пустоту уходит, потому что вы не можете, да, один столб вы не можете использовать, второй столб не можете использовать, то есть у вас 50% карты как бы выпадает. Но не все так печально, мы это вот разберем. Плюс там еще будут связаны психо... с точки зрения психологии, мы пройдемся по некоторым звездам, которые относятся конкретно именно к деньгам. И вы поймете себя, вы сможете просмотреть карты своих близких, чтобы лучше понять, чему вы соответствуете, да, каким профессиям, скажем так. На этом можно записаться. Пожалуйста, пишите в личку, я все расскажу, что, когда и как. Ну а теперь продолжим дальше. Что важно? Включать креатив, скорость. Честность, вот как бы это странно не звучало, но девятый период это о честности. Брендирование обязательно, потому что огонь это такая яркая штуковина, то есть, ну я вы знаете, я люблю крыс, да, и вот на таких не обратят внимания, обратят вот на необычные ушки, там как-то необычно одеты. Я сама, честно говоря, это не очень люблю, потому что я раздолбайка, все меня прекрасно знают, я могу там спокойно а, тосать каких-нибудь там шлепанцев за 300 рублей, а покупать там и строить из себя что-то такое, я не очень люблю, для меня это очень тяжело, но это надо, если вы хотите строиться в девятый период. Показывать свою мега-ценность, то есть вот здесь получается такой интересный конфликт, да, то есть с одной стороны честность, с другой стороны вы должны себя раздувать шар. И вот это вот будет постоянно в девятом периоде, но можно делать по-другому. Можно не раздувать шар, а действительно стать суперспециалистом, и тогда вам из себя ничего не придется строить. Я сейчас скажу неприятную вещь, но вот говорю как есть серых мышек до 44 -го года перестанут замечать. Даже если вы супер хреновый работник, но вы будете вот такой вот вас заметить. Если вы такой средний работник и даже ближе к лучшему, но вы не будете брендироваться, даже на обычной работе вам нужно брендироваться. Неважно, вы блогер, не блогер, все равно вам нужно брендироваться. Тогда вас не будут замечать, если нет бренда. Если есть бренд, да, вы будете просто на первых порах. Еще такой нюанс: нужно изгнать и из себя мизогинию. Это я наблюдаю как у мужчин, это я наблюдаю и у женщин. Очень много ненависти вижу к своим же, к феминисткам, вообще к инакомыслящим женщинам. Если залезть там в любой какой-нибудь. Вконтакте группу вы увидите, какой там срать, что женщины поливают женщин. Про мужчин я вообще уже, честно говоря, молчу. Во-первых, с личной жизнью будут проблемы еще больше. Потому что, опять-таки, заходите на любой форум, вы увидите, они сейчас там придумали всякие названия, там типа РСП, да, то есть разведенка с прицепом, так называемая. И вообще, то есть они, ну, очень многие женщины хейтят, пишут просто какую-то несусветную дрянь. Так вот, эти мужчины, они уже находятся на отшибе жизни. И почему они лютуют, они подсознательно чувствуют, что что-то уже не то, что-то не так. Что они уже остались позади. Успешным успешный счастливый человек, мужчина, женщина, они никогда не будут этой ерундой заниматься. А в девятом периоде такие мужчины окажутся вообще неудел. Потому что они не умеют слушать женщин. А в девятом периоде женщин надо слушать. И такой небольшой нюанс, кто знает и может там, посмотреть свою карту Бадзе, это легко сделать, вы просто в любом поисковике набираете Построить карту бадзе. У вас открывается карта, вы смотрите, есть ли там этот иероглиф синь. Конечно, есть очень много нюансов, поддержен, не поддержан, там фазы и куча-куча, куча, там как встроен он в карту, но у тех, у кого есть этот иероглиф, вы можете заходить в работу с VIP-клиентами. Я не говорю о том, что если у вас нет этого иероглифа, то все, вы с ВИПами не можете работать. Нет. Но просто это один из самых первых бросающихся признаков. Если он у вас есть, думайте. Я сейчас объясню, к чему я. Я тут даже вот такого вот дядючку на, на, нарисовала. Да? Дело в том, что в девятом периоде у нас будет адское расслоение. Вы уже сейчас это наверняка наблюдаете. То есть у нас будут те, кто внизу, и у нас будут те, кто наверху. А вот посерединке не будет. Поэтому те, кто работает с клиентами, создавайте супердорогие какие-то услуги либо товары и супердешевые услуги и товары. На среднее слой населения старайтесь уже не рассчитывать. Перестраивайтесь. Вам важно будет, очень важно стать тем, кто соответствует времени. В фэн-шу есть такое понятие, как своевременность. То, что я в самом начале рассказывала, у нас есть три эры. до да, Верхняя, средняя и нижняя. В каждой, этой три, в каждой эре есть три периода. Первый, второй, третий Точно так же во втором, четвертый, пятый, шестой и седьмой, восьмой, девятый и в нижнем периоде. Вот мы как раз сейчас приходим к девятому периоду. Так вот, допустим, мы возьмем из первой эры третий период. В девятом периоде он не своевременный. Почему? Сейчас тройка летящая звезда, она хреновая. Там есть уже нюансы некоторые, как ее можно использовать в свою пользу. Но в целом там, двойка очень плохая звезда, пятерка очень плохая звезда. И вот точно так же, то есть вы, если не встраиваетесь в девятый период, если вы действуете неправильно, если вы не своевременные по отношению а, к девятому периоду, то вы получаетесь не удел, он будет вас выталкивать, скажем так. Почему важно знать метафизику, Но ну, кто там может быть там картами оперирует, кто-то астрологией, да, то есть, ну, очень важно такие вещи знать, чтобы правильно все это использовать. А когда вы понимаете, как включить машину, вы купили, к примеру, машину, поставили вам ее перед подъездом и все. Если вы не умеете на ней ездить, то нафига вам машина? А если вы знаете, как там и что, да, вы поехали, вы развиваетесь, вы делаете то, что вам надо, и то, что вам удобно. То есть, э, вот все, что я сегодня говорю, это я говорю как раз, чтобы вы правильно встраивались. Проблемы, которые будут в девятом периоде, это залипание, застревание. То есть огонь, он горит, горит, горит, горит, вот застывает, он залипает на одном месте. Будут проблемы, почему я говорю хорошо учить психологию, даже просто для того, чтобы понимать, что с вами происходит. Либо что в семье происходит. Женщины будут впадать в зависимость от отношений. Сейчас эта тема как раз выходит на передний план, об этом очень много говорят, и это классно. Что делать, если вы залипаете, застреваете, расширяйте линейку, ищите новые пути выхода на клиентов. То есть в девятый период там постоянно придется пахать, причем придумывать что-то новое, креативить. Нужно вот проявлять индивидуальность. Вы можете даже там активации делать на идеи, даже не, на для, не для денег, а на идеи. Больше читать, потому что чем больше читаете, тем больше к вам а, приходит всяких идей различных. Расширяйте кругозор, да, то есть нужно быть в постоянном поиске. А, еще такой нюанс, люди будут искать все чаще, все более мелких производителей. Тоже вы, я думаю, уже наблюдаете, что и сейчас это заметно становится. Но у них должно быть четкое УТП, да? то есть какое-то уникальное торговое предложение и отличная репутация. Девятый период – это как раз период, когда ценится репутация. Очень важно еще учить психологию, потому что повысится конфликтность. Девятый период – это огонь, он очень быстрый, он очень скорый. То есть сказал что-нибудь что-то ляпнул впереди себя, не подумав. да? То есть люди будут очень нетерпеливы. Если вы работаете с клиентами, учите психологию. Не для того, чтобы вы даже пошли работать психологом, а для того, чтобы вы могли правильно себя вести и не терять клиентов. Что еще у нас в девятом периоде? Это авторитаризм, диктатура. Помните, я говорила еще, по-моему, в девятнадцатом году о том, что к нам идет новая эра, вообще новый период, новые законы. То есть так как раньше уже не будет. Вот оно как раз и есть. Новые законы, более строгие законы будут. Слабые будут уничтожены фактически. Я не говорю в каком-то страшном смысле. Я имею в виду, что они останутся позади, они будут где-то там телепаться, потому что слабые люди, они идут против девятого периода, они не своевременные. То есть всякий уход в жертву. Вот я, например, недавно пошла к своей подруге на прием к психологу, потому что я все-таки коуч, а не психолог, и в некоторых вещах лучше обращаться к профильному, прям конкретному специалисту. Ну, если вы знаете, даже психологи не проходят супервизию, да, то есть я не осталась в ситуации жертвы, я не ходила, ой, как все плохо, как ужасно, вообще конец света. Нет, я пошла, переработала эту ситуацию, и все вообще супер, все отлично. То есть уход в жертву, все, остались на обочине. Всякие там треугольники Карпмана, когда вы за кем-то бегаете, когда вы пытаетесь быть спасателем, это тоже будет сразу большой минус. Да, еще что стартанет, я знаю, что очень многие относятся к этому и не верят в НЛП. Но на самом деле оно очень хорошо действует. И те, кто не книжечек каких-то там простеньких начитался, да, те, кто глубоко э, туда входит, нейролингвистическое программирование, оно тоже будет очень хорошо развиваться в девятом периоде. Мы сегодня прям по-быстренькому. Сейчас я еще по поводу нашего вируса кое-что скажу. Я говорила на прошлом вебинаре, думаю, вам это будет интересно. Ну, вот пара советов, да, вы посмотрите заранее, не стоят ли на юге у вас постоянные водные объекты. Если у вас на юге находится ванна, если у вас на юге находится раковина, если у вас на юге находится аквариум, убирайте и переносите потому что это будет противостояние. Также посмотрите, нет ли там каких-то символов агрессии. Допустим, вы любите собирать холодное оружие, да? посмотрите, не висит ли оно там. Если оно там есть, перенесите. Если вы будете чувствовать, что вас заваливает активность, да, то есть можно временно вносить элемент земли, почему элемент земли, мы возвращаемся к кругу син. у нас огонь. И он порождает землю. То есть, когда вы вносите побольше земли, она начинает на себя уже перетаскивать энергию, она чуть под огонь. Землю как? Вообще самое простое, как ее внести, это поехать на природу. То есть, даже не надо тут что-то такое выдумывать, что-то изгаляться. То есть, в девятом периоде надо много, конечно, работать, но об отдыхе не забываем. Итак, что у нас получается с нашим вирусом? Мне когда начинают говорить о том, что у нас вирус кто-то придумал в лабораториях, еще что-то, у меня просто истерика случается от смеха. Никто ничего не придумал, дело ни в каких не лабораториях. Я уже вам показывала эти периоды, да, то есть к нам каждые. Несколько десятков лет, каждые 60 лет приходит вирус. В 2080 году к нам тоже приходит вирус. Поэтому не стоит думать, что это какой-то заговор. Когда был в 1900 -то году тоже вирус, это что, придумала лаборатория? Нет, конечно. И до этого они были, и они еще много-много лет и веков назад тоже были, поэтому ну, суть не в этом. У нас история цикличная. Я вообще почему в свое время стала заниматься базой, потому что когда мне историк в 10 классе, до сих пор помню, когда она сказала, что вот история развивается по спирали, у меня был это инсайт. И вот точно так же, вот он здесь вирус, вот он здесь вирус, вот он здесь вирус. То есть все всегда повторяется. Почему я говорю, что метафизика это не какая-то магия, это не какое-то шарлатанство, это анализ. Ее можно перенести в математику вы можете вместо вот этих вот иероглифов да, использовать просто какие-то там математические формулы, какие-то исторические даты. Ну, просто это придумали китайцы, поэтому они используют, собственно, иероглифы. А так, я эти взаимосвязи, я их видела с детства. И я всегда думала, блин, вот найти бы что-то готовое, потому что я в детстве лопатила, лопатила информацию, я собирала, я ее сортировала, но это сумасшедший, Один человек не может просто все это перелопатить, за одну жизнь успеть. И когда я нашла метафизику, я такая, вау, вот это да, готова, уже есть, супер. Вот, И поэтому, что у нас вообще за беда получается? У нас в 2020 году пришел не просто вот ген э, на крысе, это янский металл и крыса. Все помнят, какая там страшная фаза, то есть почему многие люди ушли, к сожалению, с этой планеты. Да, Я не буду называть эту фазу, думаю, сами догадаетесь. Но дело не в году. К нам период пришел Янского металла на крыси. И этот период длится аж до 2032 года. То есть до этого года с нами будет этот вирус. Хотим мы этого, либо не хотим, он просто будет. Более того, там после 32 -го года к нам приходит РЕН на крысе, это тоже вода, это тоже вода, это вирусы. Но не стоит этого пугаться, потому что человеческий организм такая штуковина, которая адаптируется к ним. И дело даже не в каких-то там вакцинах, просто наш иммунитет, он подстраивается под все это, и у нас все равно получается такой общепланетная выработка антител, общепланетная подстройка, и мы через какое-то время будем его просто воспринимать, но ну, что-то на уровне гриппа. То есть пугаться не стоит, но когда говорят, что, а, типа, в этом году все уже все закончилось, ну нет, ничего не закончилось на самом деле, и он будет с нами еще в очень долгое время. Вот, это, в принципе, все, что я хотела сказать. Кто не успел присоединиться сначала, я вижу, вот у нас уже почти стопроцентная заполненность, поначалу у нас там было 4-5 человек, я посмотрю, если вдруг удастся сохранить запись. Я ее закину в руту. Если нет, ну, тут уже как получится. Спасибо всем, кто пришел. Рада была видеть. Если вопросов нет никаких, то тогда я буду закругляться.